Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы опять в лесу, сегодня у нас опять грибная охота, опять наш лес, первый гриб у нас лисички, ребята, вот они, вот там еще, вот еще растут. Вон там бригада грибников идет, вон какие лисички. Сейчас жена придет, сорвет их. О, дай. Смотри, какой грибочек. Деленький. Да. Да ладно. Угу. Тут, Таня, тут лисичек рвет. А, а лисички-то будем выкапывать, коротко. Да зачем Не Мы нам? Можно посадки в огороде. Не знаю, где растут, ребята, напишите в комментариях. Если посадить лисички, вырастут, они интересные или нет. Но я что-то первый раз об этом слышу. По статистике опять мухоморы такой мухомор опять как всегда растет значит где-то должны быть белые мы один нашли все много червивых грибов уже а, жена тут опять лисичек на дыбала только чуть-чуть на встречу попались грибники. Походу наше место взломали, ребят. Ничего. Ну, не факт еще. Мы еще пока вошли, мы еще да, нашли наше место. Сейчас пойдем, пройдем. Вот а вы, ребята, не переключайтесь. А Костя наверх полезет да. собирать. Ничего было, не с а где Легче, мы тогда я торец, она упадет, тогда мы соберем спасательную. А что ты меня сомнения говорят, как чернота она. Никакой черноты, ты их и есть. Они такие и есть. А если гладкая шляпка, это ложный. У нас не гладкая шляпка. Но это не то дерево я находила где другое дерево. А вон там, чего, листья или они? Не знаю. Ну мы сейчас здесь собираем Я его собираю. А ты ее умела. Так, да. ну я пойду ну, дальше. Они. Прям жесткие такие. Слушай, это вообще просто как... А даже... что, там ножика нет, что ли? Да ну, есть там три ножа еще. Да. А что ты ножом тут а вот. делаешь? Вот все. Так, и не вот еще. дерево. Ну, опята уже, видите, отходят уже большие. Ну, маленькие есть такие, средние еще, по выбирать можно. Все, дерево в опятах. Ну, еще о пятом, я думаю, немного осталось, потому что уже, уже большие. Очень много переросших. Жена обрабатывает. Счастье. Счастье, да. Ребят, как же бы хорошо, вы не представляете. Собрали много, все обработали, все сварили. И грибов так наелись. От радости. Они еще, слушай, они вот большие, хоть и переростки, но такие. Деревянные. Угу. Хорошие. Так, ну ладно, ты собирать тут, я пойду еще пройдусь, там на свое место схожу, посмотрю. Надо стать не может. А я могу. Да? Жить? да. Так, ну тоже большая. Не. А, туда. Там вообще он не выше. Надо где-то еще искать, смотреть. Надо назад туда, в другую сторону идти. Туда? Туда. Вперед? Туда. Назад? Да. Потому что мы стали только здесь вошли. Ну, угу. там... сбейте, папа. Они там хорошие. Ну вот, например, вот такие. Собираешь. Да, ну, собираешь. Ой, и прям я спалю. У Кости еще длиннее даже. Я тут палок валяю. Вот, ребята, взял немножко лисичек нашел. Волнушка какая стоит хорошая. <режисс> прям на засолку. Еще волнушечка. Смотри, кого я зашла. -а, -а. а какой? А какой? -а. А -а -а. Грибочек. Че ты нашел? Лисички. А вон там опята вроде есть, я не помню. Ну, опята на. Но... Может там маленький есть. Кое-что собери вот эти волнушки, смотри за. А -а -а. еще и этот нашли грузин. А, -а, -а. Вот это кто? а, это. Кажется. Нет? Да, наверное, по ну, да. Полаганка. А вон еще волнушка за тебя за. найти... Я по чуть, чуть потихонечку. Вон у меня уже корзиночка набралась. Привет, Макс, привет. Вот ну, давай. Ладно, ребята, не переключайтесь. Найдем. А вон волнушка твердая раздавилась, да? Иди. Вон, прошла. По ней прям. Волнушки, Волнушки хорошо солить. Вон еще волнушка. Вот еще волнушка. Костя, иди а вот еще волнушка. Вон волнушка, ткань забирать. Надо. Так ты вторую не взял, Костик. Вот вторая. Вот волнушечки, ребята. Красиво, покажи. Ага. Он еще костик нашел, я ее даже не видел. Она идет на ребят на кадре. Ее? Волнушки поперли. Кость, ты даже не попал. А? Да, не знаю, что это за грибы. В смысле не значит, что это за ну, грибы? Ну, не знаю, это не волнушки. Напишите, ребят, в комментариях, что это за грибы были. Но ну, я не буду любать. Так, Костик, гриб нашел какой-то. много покажи. Кость, выше покажи. О. Да. А вон еще, зай. Где? Видишь, гриб белый? А, а сзади что за гриб? вот. А вот это. О, да. какой Стой. маленький. А вот дальше еще стоит. Нет, Нет это это, да. Это не ну вот, надо грибнить. А вон сыроежка. Это сыроежка, да. да. А, вот это. Так, а значит, где-то может быть еще будет рядом? Сыро. Нет. Бригада, бригада а, идет, а <смех> да, ну да. опята ребята, вон еще, вон опята, вон там, сейчас вам покажу, просто. а что красноголовый? Нет, это не красноголовый. Вот, вот так ну, вот, хорошо, Надо ласку вот опята ребята, такой кустик красивый. Лес вообще шикарный. Паутина много. Паутина. Не. Идите вот сюда. Вон, Вон какие малые. И, И клещи. Я туда Вон хороший, он прям, смотрите да, вот эти еще хорошие, да. вот эту одну грошу, да. или даже эта, вот эта плохая, одна, остальные все. И... Прям так ломайте. Вот, садись, собирай Блин, тут лес как для белых должен быть вообще по идее. Ну-ка, подожди, Костя, сначала срезать, я сначала посмотрю. Они, они с юбочкой. Да. А половина больших, вон, видишь, без юбочки есть. Это нет, это не они. Вот юбочка. Вот юбочка. Нет, это не. Вот это они, а вот это нет, белый. Да. А. Вот. Лучше не собирай тут, Костик. Вон ложный, как выглядит, видишь? Вон и вон. Вот, блин, вон и вон, вот это все опята, это все опята. А есть ложные опята, без О, а Да. Он видишь? Ну не знаю, я тут снимаю. Еще. Угу. Угу. Такие грибочки. Сюда она была тетя Таня, она тут сейчас резала, резала. Вон еще и Где? Вон подальше, вот. А вот это? Да. Ну да. Не надо. Дед сказал одних шляпок. Красота. А даже вот тут растут. Но они уже все пожухшие. А вот ложные, ребята, опять. Видите, как они выглядят? Юбочки нету. И гладкая это Шляпка. Это ложный. Вот сколько тут опять. Татья, Тань, идите сюда. Вам прям низко собирать. Ой, там еще дерево растет целое. Че, устала? Есть милость. Ух, какой белый. Ох, Покажи. О, я даже не заметил его. Это, бар... это не белый, но это боровичок. боровичок. Разворачиваться умеем. Mm -hmm. <смех> Блин, слушай, сейчас они меня зажжут. Ой, Зай, возьми этот, корзинку, сфоткаю тебя. А. вот, за... садитесь с Костиком в пакет. А вы что? Для заставки, давай, а вы че, вы че? Ой, Зай, давай сфоткаемся вот тут. Вот. Подожди, Кость, не срывай, сейчас мы сфоткаем. Много уже ребята этих опят, но они уже Вон, все уже переросли уже, вот смотрите, сколько переросло. Они Маленькие, вон там, но с червяками. Ага. Вон мелких много, вон с этой стороны дерево, а червивое. Угу. А. это для грибницы. Ну ты даю, что для грибницы больше, чем грибов. Вон прямо от дерева мелкие. Да. Вот, это так, вон, для Вид, вон сколько опять, но они все уже большие. Вон дерево. Вот буквально бы три дня назад сюда пришли бы и собрали бы маленьких. Даже на маленьком вот таком дереве растут. Вот эти, срезай, кости хорошенькие, молоденькие. Ой, блин. Ножик у тебя есть ножик с собой? Да, да дай ему. О. А, ну шел. Да у меня там ножа Я смотрю на низ. Еще обычный грибы не тут, тут может и белые быть, и подосиновики в этом лесу. Так, что это не он, ага. <смех> так и красивый. и не он. Так, ну давай, все собирай. Вот опять опята. Вот эти уже нормальные. Вот такие опята. Смотрите, они тоже, все моему хорошие вроде все. Ой, лес вообще классный. Какая прелесть. Кто-то еще идет. Там. Где? Там по дороге. Слышишь голос? Угу. Еще. Вон он. Собираешь. Он еще, еще. Вон лисичка. Смотрите, какой тетя Таня мы гриб нашли. <свёзд kettle> так ты это, вырежи меня такую национальную. <свёзд> Ладно? Ага. Красотень. Блин, если бы еще не лосины эти. А это что А это сыроежечка. Вот, вот еще лисички. -то. Вот лисички. Вот. А, да, вон Костя подрезает. Ага. А, Волнушечки отрежь. Еще две волнушки нашли. То есть вот лисички еще. Вот лисички. Так, опять лисички. Опять уже нас не интересует, да? Блин, сколько клещей этих на голову садятся, это просто жесть, лосиных. Так, ну что, ребятушки, заканчиваем наше видео, набрали грибов. Много уже, короче, переросших опять. Вот такие дела, ребята. Так что, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорой встречи, скоро увидимся на следующих видео. Всем пока-пока.